приветствую вас мои любимые подписчики с вами елена дегурова и самый точный энерго вибрационный прогноз на эту неделю для каждого знака зодиака и буквально 1 апреля мы провели большую четырехчасовую встречу на которой я дала детальнейший прогноз на апрель для каждого знака зодиака а также по году рождения и бонусом стал прогноз на год по каждому году рождения и и Каждый человек получил не просто прогноз событий, что ожидать, а еще и как нейтрализовать негативные события и усилить желаемые. Еще новинка этого сезона, то, чего вы не найдете ни у кого и никогда, это подробный вибрационный фэншуй, как я это называю. Я в деталях дала описание вибрации какой стороны света, как будут действовать на человека. Положительно или а, отрицательно. А самое главное, как нейтрализовать негативное влияние и усилить положительное. И в каких сферах а, вас подстерегает опасность. Либо наоборот, как ухватить а, удачу за хвост и воспользоваться возможностями дня или месяца. Вплоть до дней я давала рекомендации. А, 4 часа а, активной работы. И даже не все успели. Я не дала еще одну новинку этого сезона. Это вибрационные активации это определенные действия которые активируют вибрации земли и человека для исполнения ваших желаний это это это я дам вам детально в письменном виде все кто приобрели запись получат брошюру с точными рекомендациями что когда и как делать вплоть до минуты вам будет все расписано конечно же в еженедельных встречах я всех этих секретов давать не буду это привилегия тех, кто будет участвовать в ежемесячных встречах, и вы будете получать секреты, которые помогут каждому человеку сделать его жизнь еще более счастливой. И вы знаете, уже разнеслась молва о том, насколько была полезная встреча, насколько она была уникальная, и к нам стали обращаться люди с возможностью приобрести запись этой встречи. Конечно, мои родные, вы можете приобрести запись этой встречи и воспользоваться сполна всеми секретами, которые мы давали. А для того, чтобы получить запись встречи, вам необходимо перейти на наш канал и под этим видео на нашем канале в YouTube вы найдете ссылку на приобретение этой встречи. Если вы нас сейчас смотрите в соцсетях, то вам необходимо нажать на значок YouTube и вы попадете на наш канал. Чтобы мы были спокойны и уверены, что у вас все получилось, нажмите на значок канала, перейдите в YouTube. Нажмите пальчик вверх, сделайте лайк. Нажмите кнопку поделиться и расскажите своим друзьям на своих страничках соцсетей о том, что вы смотрите это полезное видео. Мы таким образом увидим, что вы нашли наш канал. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Тогда вы получать будете первыми оповещения о выходе полезного видео. А сейчас, внимание, полезная информация и очень важная. Уже 5 мая я приглашаю вас на живую онлайн-встречку где вы не просто сможете услышать сами лично все секреты прогноза на месяц и все детальные рекомендации а также задать вопросы а еще вас ожидает секретная техника это когда мы в прямом эфире все вместе создаем намерение каждый конечно о своем желании и я вибрационно работаю с участниками прямого эфира для того, чтобы вибрационно вас немножечко выровнять и а, чтобы ваши события начали складываться таким образом, чтобы ваше желание исполнилось во благо вам и а, наилучшим образом. Ну что, мои родные, я напоминаю, 5 мая будет новый прогноз на новый месяц. Кстати, почему 5? Потому что мы будем с вами давать прогноз с 5 по 4 число. Мы будем жить по солнечному календарю и прогнозы мы будем делать именно по этому календарю. А сейчас прогноз для водолея на эту неделю. У водолеев начало недели складывается благоприятно, благополучно для учебы и любых видов интеллектуальной деятельности. Речь пойдет о тех, кто окончил школу и продолжает учебу в вузах или иных учебных заведениях, повышает квалификацию или обучается чему-то новому в сфере своей профессии. Также усилится ваш интерес к духовным знаниям и религии. Возможно, вы попадете в группу людей, занимающихся духовными практиками, и узнаете, как они общаются между собой. Успешно также пройдут туристические поездки, и наверняка там вы приобретете новых друзей. А Со среды до конца недели повысится ваш авторитет в социальной группе, в которой вы уже находитесь. Это может быть повышение в должности на профессиональном поприще, а также, возможно, вы станете заметной фигурой в своем кругу. Кое-что из того, что прежде было для вас тайным, теперь станет для вас явным. Однако я не рекомендую вам разглашать полученные сведения. А что же касаемо отношений на этой неделе? Влюбленных водолеев эта неделя сделает привязчивее. Ради любви вы а, в чем-то измените своим прежним привычкам или а, изначальной своей природе. К нежным чувствам начнет примешиваться чувство собственника. Объект обожания вы захотите, если не приковать к себе цепью, то постоянно контролировать и находиться рядом. В то же время вы будете проявлять все большую щедрость и широту души, что может выражаться в материальных знаках внимания или в других не менее очевидных жестах, свидетельствующих о ваших планах на совместную жизнь. А теперь, что касаемо карьеры и финансов. У водолеев на этой неделе могут возникнуть сложности а, с доступом к важной информации. Возможно поступление м, ложных сведений, которые а, могут вас дезориентировать, и наиболее проблемным может оказаться бизнес-процесс который связан с торговлей или с транспортом. Я рекомендую воздержаться от новых деловых знакомств. Не дайте никому обещания и сами не доверяйте чужим обещаниям. Уже в конце недели вам могут предложить дополнительную подработку, может быть на полставки, может быть по совместительству. И, конечно же успешно пройдет работа у тех кто является фрилансом и работает сам на себя ну что мои родные вот такова будет у вас эта неделя. я напоминаю что вы можете приобрести прогноз на апрель месяц а также вы можете приобрести индивидуальный прогноз на неделю с четкими рекомендациями на каждый день или на месяц где я дам детальный прогноз диагностику и рекомендации на каждый день месяца чтобы посмотреть Посмотреть примеры прогнозов вам необходимо зайти в описание видео, там вы найдете ссылки на описание прогнозов, на примеры и также вы сможете их заказать и получить, использовать во благо для себя и улучшения своей жизни. И, конечно же, мои родные, мне очень не хочется быть говорящей головой. Мне очень хочется общения с вами, видеть вас, вашу активность, поэтому вы ее можете проявить простыми методами. Ставьте пальчик вверх, делайте лайк. Делитесь в соцсетях, нажав кнопку «Поделиться» и нажав на все кнопки соцсетей. Это ваш маленький энергообмен в благодарность за то, что мы для вас делаем. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, тогда вы в числе первых будете узнавать о выходе нового полезного видео. А с вами была Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на неделю для каждого знака зодиака. Всех нежно обнимаю в чате и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока!